русский бренд мороженого потому что все русские названия мороженого очень плохо запоминаются в китае из-за языковых проблем поэтому конечно там не будем сейчас точно говорить марки что-то нам такие правые правы давал Ну, например скажем такая образ какой там холодок или там си синяя полярная ночь там то есть у нас любят такие длинные названия мы их быстро запоминаем. Снежок еще. А если это перевести, э, транслитерировать на китайский язык, то есть э, постараться это уложить в китайские слоги. То есть, естественно, китайский сложно запомнить название, поэтому мы пошли по пути, когда из русского названия ⁇ Ледяная Русь ⁇ мы сделали сначала большой перевод. А потом сократили до трех иероглифов, это принято из китая Да, Бин, лосы, бин, лосы, бин лед, лосы, Русь. И в принципе, получилась та же ледная Русь, только в китайском варианте. Она легко запоминается и, по крайней мере, не создает дискомфорта у китайских потребителей. Я думаю, даже по-русски она не, не так это сложно запоминается. Да, бин, лосы, все понятно. Какое же самое лучшее в мире русское вооружение? Конечно, бин, лосы.